Бисмиля Альхамдулиля Васаляту Васаляму Аля Расулиля Муроджа Иншаллах. То есть повторяем то, что мы с вами прошли. Фотавсиру, Сури, Альфатиха. Что значит Альфатиха? Как переводится слово Альфатиха? Мать Корана. Открывающая. Да, открывающая. У него много названий, да. Уммуль um куран мать священного Корана. Альфатиха открывающая. Итак, жальпур фонд, различающий их Мы с вами взяли в первую очередь Алистиаде. Алистиаде. Это значит слова Ааузубиля, именно Шайтониру Раджим. Я прибегаю к Аллаху от проклятого и побиваемого Шайтана, то есть которого Всевышний Аллах изгнал и отдалил от своей милости. Затем мы с вами... Изучили басмалю. Это слова, посмотрите, бисмилляхи рахмени рахим. Бисмилля – это значит во имя Аллаха, с именем Аллаха. Когда говорим во имя Аллаха, это значит ради Аллаха, чтобы мы читали с вами Коран, чтобы мы читали с вами фатиху искренне, ради Всевышнего Аллаха. А когда говорится с именем, это значит при помощи, Всевышнего Аллаха. Во имя Аллаха, это ради Аллаха, а с именем, это значит при помощи Аллаха. И поэтому смысл слова басмаля, мы с вами сказали. каков смысл у Что значит басмаля? Это прошение помощи и баракет. Да, то есть истиана, прошение помощи и рук. снискание благодати. Благодать, это значит, Всевышний Аллах дает баракет. Что значит баракят? Мы читали Коран, потом еще будем читать и еще будем читать. Это значит баракят. Союзный Аллах принимает от тебя чтение и дает тебе баракят, чтобы ты и дальше читал Коран И не только сегодня, и завтра, и послезавтра. И также дает баракят тебе в понимании смысла Курана, чтобы ты понял смысл этой суры и жил по ней. Это значит с именем Аллаха, при помощи Аллаха. Аме маме что значит имя Всевышнего Аллаха? Аззаваджай Аллах. Кто помнит? А, Аллах. Так. Мультингдул Улухия, Значит это Зуль улюхия валь убудия Что это значит? Можно я. Давай. Давай. Э, одного Аллаха, милый. Нет, нет, Зуль улюхия валь убудия это значит, один Аллах достоин поклонения. поклонения. поклонения. Зулю Люхие -лю это значит, один Аллах достоин поклонения. Только он обладает божественностью, и только он достоин всего поклонения. И дальше у нас говорится, значит, с именем Аллаха, во имя Аллаха, ар арухмен милостиво, арухмен милостиво. Об этом поговорим в сегодняшнем уроке. И потом у нас приходит следующий аят «Аль-Хамду лилляхи Роббил -а «Вся хвала Аллаху, Господу миров». «Аль-Хамда» это значит «вся хвала». Всегда «вся хвала Аллаху». Даже если с нами произойдет что-то приятное или если с нами произойдет что-то неприятное, какая-то беда, или человек заболел, все равно говорит «Аль-Хамду вся хвала Аллаху». Если человек верующий, Значит, даже в этой беде будет для него благо. «Ся Аллаху! Робби алямин Господу миров!» А миры – это значит все небеса и все земли, все творения, животные, растения, ангелы, джинны, люди – все они являются «ал-алямун», то есть мирами. И только один Господь, тот, который сотворил все миры, и только один Господь, который выше, аль аля минь выше всех миров. И про мана-роббе мы тоже с вами да, говорили на прошлом уроке. Ману-Роббе. Кто помнит, какие смыслы есть у имени Всевышнего Аллаха А роббе? Господь. аль холик аль-яхоя, аль-яхоя, аль холик аль Вартом, значит Партон. только один Аллах все сотворил. Хорошо? Эльмейлик, что значит Пастерин, ма я... я... только Аллах всем владеет. Значит мы принадлежим кому? Одному Аллаху. Аллах. Да, все принадлежит. Все, принадлежит. все принадлежит Аллаху. Представь, у тебя была игрушка или у тебя были деньги и ты их потерял. Когда эта игрушка была у тебя в руках? Эта игрушка принадлежала Всевышнему Аллаху Аззаваджану, ведь он аль -малик. А когда ты ее потерял, она опять кому принадлежит? Значит, Аллах ее на какое-то время у тебя забрал, и в этом будет благо для тебя. И ты говоришь аль Значит, Ароба Ар это аль Творец аль который всем владеет. А Розик, что значит Арозик? Ар которая наделяет уделом. Значит, всем нас наделяет только один Аллах. Риск удел это от Всевышнего Аллаха. Мы не знаем, сколько мы приживем, сколько мы съедим еды, сколько у нас будет детей, сколько у тебя будет игрушек. Один Аллах знает. Это по уделу Всевышнего Аллаха. То же самое, ты учишь Куран ты изучаешь религию Всевышнего Аллаха, кто-то... Может твой братик больше может учить из Курана, а ты меньше. Но... Если ты учишь Куран, и он учит Куран, и ты молодец, архандуля и он молодец. А кто выучил больше, кто меньше, это из уделов Всевышнего Аллаха, заводя. То есть мы не должны из-за этого завидовать. Не должны, да, делать хасад, завидовать друг другу. Почему? Потому что это из уделов Аллаха. Ведь Аллах знает, что лучше для тебя. Кому-то дает больше денег, кому-то меньше денег, кому-то больше дает, да? И знаний кому-то меньше. Алхамду Значит, это тоже относится к имени Священного Аллаха Роббе. Поэтому мы сваляем Всевышнего Аллаха, потому что он Роббуль Алямин Господь всех миров. И мы, значит, сказали Альхолик, Альмелик, Арозик аль розик и еще один смысл у имени Всевышнего Аллаха Ароба. Кто помнит? Четвертый. аль -Марбуд. Аль-Мабуд, аль это то же самое, что Мабуд! аль -э Значит один Аллах достоин поклонения. Раз только Он творец, раз только Он, Аль-Малик, всем обладает и владеет, и управляет, и раз только Он розик, всем наделяет, значит только Он один достоин поклонения. Теперь поняли, какая несправедливость, когда люди поклоняются кому-то наряду с Аллахом поклоняются да. каким-то ангелам, или поклоняется Иисусу, алейхиссалям, или поклоняется иконам, или поклоняется еще чему-то, помимо Всевышнего Аллаха, они совершают великую несправедливость. Ведь эти иконы, эти памятники, эти камни, деревья, которым поклоняются, они ничего не творили, они сами нуждаются в Аллахе. Поняли, да? Это величайший аят. Смотрите, с чего начинается Коран «Альхамду лилляхи алямин». Вся хвала одному Аллаху, Господу всех миров. Раз Он Господь всех миров, то есть Он все миры сотворил, Он всеми мирами обладает, Он всеми мирами управляет. И только Он достоин поклонения, все должны поклоняться Ему одному. И сегодня мы переходим с вами к следующему аяту. Арухмейни рахим. Давайте читаем его вместе, и потом будем. Смотрите, у нас опять идет хамза туваср. Видите, у нас горизонтальная капля. Значит, это хамза туваср. Если мы с предыдущим аятом соединим, то это хамза отдельно не читается. Например, Рахим. видите, да, я соединил. А если мы делаем остановку, Аль хамду Пауза. Затем ар Рахим. Видите, да? Значит, тогда уже начинаем с падки. И посмотрите, лям входит в РО. Потому что лям выходит из передней части языка, и звук РО тоже выходит из передней части языка. А раз лям выходит из передней части языка, и РО тоже выходит оттуда, значит, эти звуки. У них один махрач, то есть одно место выхода. Значит, и лям находится там, и ро находится там. А раз они вместе рядышком, значит, они, что лям входит в ро. Как же, например, у тебя есть братик, у тебя есть сосед, вы живете рядом и друг к другу в гости заходите. Так и звуки арабского языка. Если у них махрач приближенный, одна буква рядом с другой буквой, значит, они тоже могут входить друг друга. друга. Поэтому в арабском языке есть правило, то, что у нас и Вхождение одной буквы в другую букву происходит в том случае, если у них один махрач. То есть одно место выхода. Например, да, оба живут в одном доме. Поняли, да? как, например, ты и твой сосед, вы живете в одном доме, и поэтому друг другу в гости заходите. Так и буквы арабского языка заходят друг другу в гости, то есть происходит и Значит, лям и ро входят друг друга. Почему? Потому что они близко. А если у нас, например, будет слово аль-амар... Видите, лям и ков далеко, ков почти ближе к горлу, с дальняя часть языка, а лям это получается ха хату лисан то есть край языка, передняя часть, от горла до передней части языка, видите, какое большое расстояние? Поэтому лям не входит в ков. Лям не входит в ков. Почему? Потому что ков живет где? Ближе к гору, ахсал-лисан, дальняя часть языка, а лям живет. То есть на крайней части языка, ближе к зубам. Вот и здесь, получается, у нас будет не... Значит, слово, да, ар лям не читается, но пишется. Значит, лям, ля не произносится, однако прописывается, и поэтому говорим ар И теперь давайте проверим, у вас была ошибка, когда вы прочитаете, читаете слово ар у вас происходит такрор, лишний такрор, то есть... Ро, да, у вас получается не совсем арабская. Давайте каждый прочитайте этот аят. Рахмени Рахим. Хорошо. Еще кто? Все, все читайте, да, каждый. Кто прочитал, уже не надо, кто не читал, читайте. Еще кто? Все прочитали, да? Вот еще раз прочитаю. А, ну вот посмотрите. Значит, какая есть ошибка? Вот две ошибки, да, у вас были? Значит, первое, это мы не говорим. А, ар. Вот этого не должно быть. А, ар. Это будет ошибка. В арабском языке этого нет. Значит, губы не шевелим. Будет всего лишь. Er, Видите? То есть у нас первый ро с укуном р ро, вторая ро с хаткой. Видите у нас по силям две ро. Почему две ро? Потому что лям вошло в ро и ро удвоилось. И значит первый ро будет с укуном, а вторая ро получается с хаткой. Значит повторяйте за мной р ро р ро, ро. Вот, значит, не надо говорить. «ар когда у вас, видите, если скажете "арр", получается много «ро», не две у вас «ро», у кого-то три, у кого-то четыре, у кого-то пять, а должно быть только две буквы «ро». Тем более мы с вами учимся произносить имя, одно из имен Всевышнего Аллаха. Значит, Вот, хорошо. Теперь вторая ошибка. Смотрите, некоторые, когда произносят слово «арррррррхмян», Рот открывает настолько много, что губы делает кольцом. Не допускается. Нельзя. Если мы сделаем губы кольцом, я сейчас покажу вам на другом имени. Например, я скажу Ро Хана. Ро и Хана. Видите ошибку? Ро. Ро. Получается, у меня уже Рони с Фатхой, а как будто Фатха стала похожей на дом. Это нельзя. У нас появляется кольцо, губы кольцом, только когда мы произносим дому Поняли? А здесь хатха. Значит, мы должны рот на самом деле открыть побольше, но не сделать губы кольцом. Вот давайте я вам сейчас два звука произнесу, и вы скажите, какой из них правильный. Слушайте внимательно. Ро. Ро. Ро. Второй. Первый или второй? Первый. И, и второй, первый, второй, второй потому что первый я глупо, сделал. Вы сейчас почувствуете, смотрите, ро, ро, видите, ро, как будто вау. И поэтому некоторые из вас говорят арахмен, арахмен, как будто у нас ро на самом деле не сфатка, а с чем? с домой. То есть вот это вау, вау не должно получиться. Должно быть просто у нас ро с фаттой. то есть Рот открываем, но не делаем губы кольцом. Yeah. Если кому тяжело, можно, можно перед зеркалом потренироваться, чтобы посмотреть на свои губы. Видите, я губы открыл, но не сделал okay. губы кольцом. А если я сделаю кольцом, будет raw, raw, raw, raw, raw, raw. Видите, как будто буква вау появляется, как будто дом появляется. Вот. Значит, дальше у нас вот эти две ошибки не делайте, чтобы не было много колебаний, -р -р, много букв РО да, не появилось. И второе, чтобы у вас не было чего, чтобы губы не были в виде кольца, иначе будет ошибка. И дальше у нас, смотрите, идет звук ХА, который мы с вами изучили. <coughs> Он у нас с СУКУНом. Поняли, да? Значит, у нас первый РО с СУКУНом, вторая РО. ФАТХА РО или РО ХА. ФАТХА СУКУН получается р -ах, р -ах, Поняли, да? Aaron. И посмотрите, у нас после мим еще стоит алиф. Видите, он маленький алиф. Называется А имя это значит алиф стоящий, вертикальный. Давайте читаем вместе. ар Арахмен. ар Арахмен. Арахмен. Арахмен. И следующее слово то же самое. У нас «ро» получается с фактой удвоенное. Арахим, арахим. Ага, здесь уже хорошо, но здесь другая ошибка появилась. Вы говорите, например, некоторые, да? Арахим, хим, хим. Нет, у нас «ха» с кесрой, значит, надо сказать Him, him. Mm -hmm. То есть мы с вами договорились, Kasra. здесь смотрите, ха, я, Кесра, хи, ха, потом буква я, но когда мы произносим хи, у меня губы широкие, видите, как будто я улыбаюсь. Арахим, арахим, арахим, вот, чтобы не получилось у вас арахим, не рахим, а арахим, Как星, вот, Маша Аллах, а <Pride> получается лучше, лучше, да, чем у нас взрослых, потому что вы с самого детства начинаете, поэтому у нас получается, да, хорошо. Значит, давайте все вместе теперь. Арахманиррахим. И теперь переходим сразу на Листочек. Видно, да? Отдарсу четвертый урок по Тавсиру священную Курану. Видите, да, написано отдарсу и цифра 4. Вот эта цифра 4, она является арабской цифрой. Это не русская цифра, это арабская цифра. Значит, у нас теперь, да, переходим на Тавсир. Имя Всевышнего Аллаха Аррахмен. Означает зу рохма Читаем вместе. зу кто то говорит неправильно. Здесь говорится аль Вот. Значит, «зу» – это «обладающий», а «рохма» – это «милостью» аль широчайший». И поэтому говорится, значит, «Аль-Хамду лилляхи вся хвала Аллаху Господу миров, ар милостивому». Милостивому, посмотрите, в скопках написано, зу это значит «обладающему широчайшей милостью». Всевышний Аллах обладает широчайшей милостью, потому что Аллах по милости своей сотворил все небеса и земли. Сотворил также воду, сотворил горы, сотворил растения и сотворил животных. Всевышний Аллах сотворил растения, и через растения появляется кислород, воздух. А растения, они произрастают из земли и потребляют из земли минералы, всякие полезные вещества – и потом вот эти минералы, вещества, которые являются неорганическими, то есть неживыми, становятся какими органическими в виде растений. Например, лук, деревья, огурцы, зелень. Все это, что становится органическим, живым. И потом эту растение поедают животные. Приходят бараны или корова, начинают что? Начинают да, есть эту траву. Что? едает вот это органическое и потом становится чем? То, то есть приносит да, пользу животным. И животные еще более органические. А потом человек потребляет что? Мясо, барана, мясо, коровы или молоко, пьет, которое дает корова. аль это все по милости Всевышнего Аллаха. То есть все сотворил Аллах и Аллах всех наделяет самым необходимым, как едой, воздухом, питьем, одеждой и так далее. Значит, все... От Всевышнего Аллаха, аззаваджаль. Поэтому ар-руахмен это значит «милостивый», то есть за урахматиль который обладает широчайшей милостью. И за это мы тоже восхваляем Всевышнего Аллаха, говорим «Альхамду вся хвала Аллаху». За что? Роббина алямин, потому что он Господь всех миров, он всех создал, всеми владеет и всеми управляет. а потому что он милостивый, то есть обладает широчайшей милостью. И следующее читаем Арахим, Зурахмат и Луасиля. Арахим, Арахим, Арахим, Арахим, Арахим, Арахим, Арахим, Арахим, это Арахим, милостью Арахим, переходящий. Что значит переходящий? То есть, который Аллах проявляет. Проявляет на своих рабов. Смотрите, ар-рахим это значит «милующий». Там милостивый, он обладает милостью, а здесь милующий. Он не только обладает милостью, но и проявляет свою милость. Значит, который проявляет свою милость на своих рабов в этой жизни и вечной жизни. Что значит на своих рабов? То есть, на мусульман на верующих, которые уверовали в Священную Аллаха в этой жизни, потому что в следующей жизни все уверуют в Аллаха, все убедятся в том, что Аллах существует, и то, что один Аллах достоин поклонения, однако надо уверовать в Аллаха при жизни, в этой жизни. И поэтому, значит, Ар-Рахим – это милующий, который проявляет свою милость на своих рабов в этой жизни вечной. Кто из вас догадается, что значит... Милость Всевышнего Аллаха в этой жизни? А, это, это... Кто сказал? Кто сказал последнее слово? Поклоняться ему Да, это значит Ислам Аллах наставляет на Путь Ислама, кого бы желает и не просто поклоняться Ему, а поклоняться Ему одному, только одному Аллаху. Это и есть Аллах в этой жизни наставил на путь истины Тебя, сделал Тебя мусульманином, дает Тебе знания об исламе. это и есть то, что Всевышний Аллах ар милующий, оказал Тебе милость. Вот это и есть ар-Рахим. В этой жизни. А если ты в этой жизни будешь верить в Аллаха, поклоняться одному Аллаху, угождать одному Аллаху, то в следующей жизни также Аллах проявит по отношению к тебе свою рохма, которая является аль свою милость, которую он проявляет на своих рабов в этой жизни и в вечной жизни. И в вечной жизни будет за это рай. Это есть милость Всевышнего Аллаха, аззаваджаль, вечной жизнь. А в этой жизни это ислам, иман, иксан, то есть поклоняться одному Аллаху, Это есть по милости Всевышнего Аллаха. Ты не думай, что я молодец, я одному Аллаху поклоняюсь. Это Аллах, Субханава тебя наставил на путь ислама и оказывает тебе поддержку, чтобы ты был мусульманином, чтобы ты поклонялся одному Аллаху, И этой милости кто лишен? Кто лишен этой милости? Кто отдален от этой милости? Нет. Кого проклялся? Не верующий. Не, верующий. Не, верующий. не верующий. Да, не верующий. Не верующий. Они за последовали? Мы с вами в самом начале, перед тем, как читать Суру аль за, из -за, из за Да. Мы же с вами за читали сайтай. Стиаду. И стиаду это значит, я прибегаю к Аллаху от побиваемого и проклятого шайтана, которого Аллах изгнал и отдалил от своей милости. А они... Не, после, не, прибег, не прибегает к Аллах, Аллаху, не поклоняется одному Аллаху и в конце концов последовал за шайтаном и поклоняется а шайтану, подчиняются шайтану. Значит, шайтан лишен этой милости, но он сам в этом виноват, потому что он позавидовал Адаму, и он возгордился, отказался поклоняться одному Аллаху. Так и неверующие, они отказались поклоняться одному Аллаху, и поэтому они лишены милости в этой жизни и также будут лишены милости вахеров в последней жизни. И теперь этот аят, мы с вами говорили, «Альхамду лилляхи, Роббин предыдущий аят, он указывает на что? То есть побуждает нас к любви. Когда мы говорим «Альхамду лилляхи, Роббин Алямин», это значит, мы признаемся Аллаху в любви. Ты в каждом намазе, в каждом ракеате признаешься Аллаху в любви. Говоришь «Альхамду лилляхи, Роббин Алямин», «Вся Аллаху Господу миров», то есть ты говоришь «Я люблю тебя, Аллах». Вся моя любовь посвящается тебе одному. И даже кого я люблю из людей, пророка, саля Аллаху сподвижников, ученых, родителей, ты их любишь ради Всевышнего Аллаха, потому что Аллах велел тебе это. И там у нас, значит, было что? Любовь с возвеличием Всевышнего Аллаха. Это аяте, аль лилляхи, алямин. А в этом аяте он побуждает нас к, смотрите, написано, Орваджа. Орваджа – это значит надежда. Читаем вместе. Орваджа. Орваджа. Орваджа. Да, вот видите, кто-то говорит Орваджа. Нет, там две буквы РО. А вы ставите сколько? Пять, шесть. Значит, просто Орваджа. Да, и в конце смотрите, на нас есть хамза. Значит, вы говорите, например, Орваджа. Нет. Орваджа. И видите, я остановился, у меня в горле да, была остановка. Где хам? В горле. Вот. Ароджа – это значит надежда. Когда ты читаешь слова имена Всевышнего Аллаха, азараджаль, арахмэн рахим, это вызывает у тебя надежду. Это вызывает у тебя надежду. То есть ты надеешься на Всевышнего Аллаха надейся, что на тебя он проявит свою милость. Поняли, да? То есть, арахматуль василя, вот эта милость, которую Аллах проявляет в этой жизни и в следующей жизни. И теперь, значит, мы с вами взяли еще один аят, и я вам здесь сразу собрал и из и Бесмелю, и аяты, которые мы с вами взяли из Суры аль Видите, да, у нас первый, значит, ау именно шайпонир руадим из истиаза, его перевод я прибегаю к Аллаху от побиваемого и проклятого шайтана, которого Господь изгнал и отдалил от милости своей. Это приблизительный да, смысл, чего истиады. Я прибегаю к Аллаху от побиваемого и проклятого шайтана. А что значит проклятого шайтана, которого Господь изгнал и отдалил от милости своей? То есть от какой милости? А рахматуль василя, который Аллах проявляет по отношению к своим рабам, которые поклоняются одному Аллаху. И дальше у нас, смотрите, перевод, приблизительный перевод, да, смысловой, басмали. Это значит, мы сказали, во имя, имя Аллаха, или во имя и с то есть при помощи одного Аллаха, милостивого, милующего, начинает чтение Кур'ана. И тем, ты говоришь, бисмилляхи рахмани рахим, это значит во имя или при помощи одного Аллаха, милости умилующего. И потом мы с вами изучили аль -хандали. Взяли с вами истиада, потом басмаля, потом хамдаля. Хандаля, это значит говорить аль И приблизительный смысл этих слов. Вся хвала с любовью и возвеличиванием принадлежит одному Аллаху. То есть, аль хамду лиля это значит вся хвала, то есть абсолютная хвала. Ее достоин только один Аллах. Потому что, например, да, человек может что? Отблагодарить другого человека или похвалить отец своего сына, или ты можешь похвалить своего братика, но это другая похвала. Это похвала за что-то, а Всевышний Аллах достоин абсолютно всей похвалы. Почему? Потому что салиф и правильные предшественники нашей умны сказали... То, что в делах Аллаха не бывает ни единой ошибки. Что бы ты ни видел, что бы ни произошло, это по мудрости и по знанию Всевышнего Аллаха. То есть нет ни единой ошибки. Они сказали, а хваль, всегда, в любой ситуации, в любом случае, вся хвала Аллаху. Ли анна, потому что, -я потому что в его делах не бывает ошибки. Аллах всегда достоин всей похвалы. Поэтому мы говорим, вся хвала с любовью и возвеличиванием. Аллах. То есть, ты любишь Аллаха и, говор... и возвеличиваешь Аллаха, считаешь его самым величайшим. И поэтому говоришь, Аль-Хамду принадлежит одному Аллаху, Господу всех миров. Миров. Это значит, алямин». что бы ни произошло, всегда вся хвала принадлежит одному Аллах. И сегодняшний аят, его перевод, милостивому, милующему, на которого мы надеемся, значит, алямин», когда произносим эти слова, к чему нас они побуждают, к чему побуждает наше сердце, кто помнит? Надежде. Нет, когда мы читаем слова «альхамду рилляхи роббин алямин». Первое. К чему у нас есть здесь да, побуждение? Лю... Любви. Любовь. Любовь. Видите? С любовью и На Любовь, прошлом уроке мы с вами взяли, сказали «аль махаббату Любовь к Аллаху и возвеличивание. Поняли? Любовь и возвеличивание. Кто-то может кого-то возвеличивать, но не любит его. Кто-то может кого-то любить, но не возвеличивает его. Отец любит своего сына, но не считает своего сына великим. Поняли? Или кто-то, например, считает кого-то великим, своего врага, боится его, но при этом не любит. А мы только любим Всевышнего Аллаха азза Вот это да, абсолютно любовью, всю хвалу воздаем Всевышнему Аллаху и возвеличиваем. Одного Аллаха Азза-Авджаль. Значит, а следующий яд Ар Рахмен и Рахим побуждает нас. К чему? Вот у вас написано. К чему побуждает? Это, на котором мы надеемся. Да, это значит раджа. Поняли? Прямо берите на арабском Альхамду риляхну роб алямин. Это значит аль-махаббатуват любовь и возвеличение Ар Рахмен и Роджа. Роджа надежда. Любовь, а затем следует надежда. Что значит надежда? То есть ты надеешься, то, что Аллах примет от тебя твое чтение. Ты надеешься, то, что Аллах примет твой намаз. Ты надеешься, то, что Всевышний Аллах окажет тебе свою милость. Помилует тебя в этой жизни и вахтера. Понимаешь? Вот это есть надежда. То есть надеешься на Всевышнего Аллаха. Почему? Потому что он ар рахим милостивый, милующий, и поэтому ты надеешься на него. Значит, до следующего урока запишите вот эти смыслы, которые мы здесь да, он собрал себе в тетрадь. У вас должна быть специальная тетрадь по тавсиру Кур'ана, как мы с вами изначально договорились. У вас теперь пришел здесь урок номер 4, вы его себе перепишите в тетрадь. Очень мало кто сдает домашнюю работу. Только 3-4 человека присылают, остальные не присылают. Так что, если что, присылайте хорошо? Вот есть люди, которые проверяют, потом мне присылают ваши ошибки. Я эти ошибки смотрю и переправляю вам. Значит, записать все в тетрадь, прочитать и заучить вот эти смыслы. Что значит ар -Рахмэн"? Вы будете говорить: Зурахматиль Вася. Что значит Ар-Рахим? Зурахматиль поняли да и также знаете вот эти смыслы и получается в каждом намазе в каждом ракеате вы читаете сур альфатика и уже будете знать эти смыслы и от чтения сур альфатика вам будет что больше милости от Всевышнего аллаха то есть это и есть аллах арахим Ар милует тебя дает тебе знание о смыслах этой суры альфатики и у тебя уже намазы будут что более качественными, то есть более лучшими. Всевышний Аллах будет их принимать, у тебе будет больше награды. Вот это и есть то, что Аллах проявит тебе имя свое, Аррахим помилуй помилует тебя в этой жизни и в вечной жизни.